привет друзья в этом видео я расскажу как сделать вот такую брошь вот ее оборотная сторона игла находится на отдельный из отдельной проволоки так и как вставка в данной брошке у меня использована кусок Пластиковой бутылки. Это была бутылка из-под шампуня. Я разрезал и немного подплавил. И она такая выглядит, как какой-то кусок стекла. Вот это было донышко. Здесь видно, как отливали. Итак, что мне для этого потребуется? Собственно, потребуется проволока. И надо сделать так, чтобы проволока стала жесткая. Для этого я беру кончик, сгибаю, один, сгибаю, и начинаю его скручивать относительно, относительно проволоки самой. Это можно делать с помощью шуруповерта, но для видео я это сделаю с собственными руками. Так теперь я сгибаю э, примерный силуэт моей брошки только он должен быть чуть-чуть меньше, где-то вот на 5 сантиметров меньше должен быть можно прямо по, по объему гнуть Собственно. так и тут, тут. Вот так. ну вот она получается примерно так под огну, чтобы поплотнее было. И вот первая часть готова. Теперь надо замотать кончик, кончик проволоки вокруг. Так, заматываю вот этот кончик вокруг проволоки. Где-то сантиметр загибаю и, и еще раз загибаю и вот он начинает хотеть обмотаться так тут я тоже подгибаю А, кстати, тоже уже 20 видео у меня будет. Поздравьте меня, пожалуйста, с этим событием. Я пока что запланировал записать их 100. Не знаю, хватит ли мне сил на это. Так, первый конец готов. Сейчас я его подожму, чтобы он был более явный. Вот и в идеале еще вот этот второй конец тоже замотать, чтобы крепко соединилась проволока друг с другом. В принципе, если уметь паять, можно эту рамку просто спаять, но если не уметь паять, то можно ее просто крутить. Может быть, я как-нибудь даже покажу, как это паять. Опять-таки, пишите в комментариях, что вам надо показать. Я это легко все покажу. И дальнейшее еще будет у меня видео с брошкой, которая состоит из нескольких камней. Ну, не как камней, вставок. Вряд ли это прям какие-то камни умеются. Так. Вот что получается. так и вот этот угол я расправляю пассатижами чтобы он выглядел единой линией. теперь я беру свою брошку и еще раз прикладываю прикладываю все соответственно к ней так, тут я согнул, чтобы оно шло туда. Тут, тут я, Но так как это пластик, к нему можно прям прижимать, и все будет хорошо. Теперь надо продумать, где будут у меня эти соединительные карпана, которые будут придерживать, прикреплять пластик к брошке. И они будут вот э, в этом месте, где пластик плоско подходит. Где закругляется, оставлю как есть. И вот здесь вот. Наверное, пять надо сделать сюда. И сразу продумаю момент крепления. М -м, крепление будет... Булавка будет вот здесь вот. Э, и там, где будет булавка, мне надо согнуть м -м, вот такую штуку. Сначала я сначала я загибаю его вверх Ой, вверх подравниваю чтобы здесь четкий уголок получился вот так вот потом отступаю буквально пару миллиметриков и загибаю обратно туда в бок. тоже подгибаю плотно пассатижами чтобы четкий угол вышел Отступаю еще где-то где 4 миллиметра. Даже ради интереса приложу линейку. А, тут 5 миллиметров получилось. И тут где-то 2-3. И опять такую же штуку сделаю. А здесь будет установлена, собственно, булавка, которая будет протыкать одежду. Вот, что-то такое должно получиться это будет вот здесь вот где-то вот. вот этот момент ну это еще покажу отдельно так вот на нем будет есть Булавка за счет этих изгибов, она никуда не съезжает ни вверх, ни вниз. А тут вот кончиком утыкается в эту рамку. Статичные фотографии брошек я тоже приложу. Они будут в описании к видео. Будет ссылка на Google Диск, где они будут лежать. Так, вот что получается. Вот у меня брошь. Брошь. И тут я чуть-чуть подгибаю. подгибаю. Это значит Или даже вот так вот ну, Вот так вот да. А здесь будет первый крапан. Меня уйдет. Здесь будет вешаться иголка и вот ну что ж вот с этого места я и начну делать крапом мне надо приложить приложить и тут я отступаю так чтобы у меня сверху когда вставка заканчивается еще торчал миллиметров 6 проволоки чтобы хватило ее загнуть и повернуть 6 миллиметров отмеряю и отворот делаю в эту сторону. Вот. И этот поджимаю. Не хочет поджиматься. Вот, крепенько поджимаю. И длинный конец обматываю вокруг рамки еще разок. делать два витка чтобы это симметричненько получалось ну и она будет заодно крепче из-за двух витков вот получается Следующий кусок. Следующий кусок у меня будет напротив. Вот. И где-то вот здесь, где прямая пластмаска, я вот сюда выведу ее. Вот так вот. Теперь я тоже скручу проволоку. Вот я зажимаю с одной стороны, оттягиваю немного ее и и проворачиваю. Это дает проволоке жесткость. Ну и добавит жесткости все конструкции. Вот тень. Это значит вот так у меня вот. И это я вывожу вот сюда, вот где ровный кусок пластика у меня и делаю обмотку рамки тут. Здесь я поправляю угол. И тут обматываю рамочку. Делаю два витка. Потом формирую крапан этот длинный. И еще два витка. Надо всего сделать крапана ну, три, четыре. Сейчас посмотрю, как пойдет. Ну, лучше, конечно, 4 Здесь достаточно крупная вставка. 4 крапа на это у меня сейчас латунная проволока Можно найти в магазинах типа Леруа Мерлен продают смотки. что -то она какая-то дорогая но ее там много типа метров или 50 метров 800 рублей она стоит в лировом мерлине так примеряю в общем вот прикладываю и здесь у меня торчит сколько надо сколько надо -то. ну как-то так торчит и соответственно с этой стороны должна вот только еще тоже торчать отмеряю и отгибают кусок, ну и повторяю все действия в этой конструкции мне очень нравится то, что игла получается на отдельной, из отдельной проволоки ее можно сделать с хорошим эффектом пружини, пружинивания, чтобы она протыкала одежду. Ну и если что-то пойдет не так, ее можно в конце концов даже поменять. Так, делаю два подворота. Два подворота. Два прихлопа, три притопа. Вот. Два крапан готовы. Теперь надо приложить мою брошь. И посмотреть, куда третий крапан пускать. Ну, вот можно его, кстати, вот сюда и пускать. Этот кусок. Значит, что я делаю? Я опять натягиваю проволоку и скручиваю брошь ну, поворачиваю чтобы проволока стала жестче и выпрямилась в прямую линию заодно с натяжением я все это прокручиваю вот она стала ровненькая сейчас еще раз вот тут где-то сюда надо куда -то. и делаю первый загиб гиб и подгибаю все Так. Ой, забыл сказать, какой был отрезок у меня, но в принципе зависит от размера вставки. Так, прикладываю. И тут... Ну и тут также вот отступаю, чтобы торчало где-то миллиметров шесть-пять из-под рамки. Тут я его подворачиваю сразу внутрь и загибаю. Вот Это подгибаю сюда. Это подгибаю сюда, и вот уже три крапана готова. Получается. И это у меня миллиметровая проволока, из меди к сожалению такой уже не получится из миллиметровой, потому что медь очень мягкая и она практически не нагортовывается, ломается. Так и вот этот вот хвостик оставшийся я замотаю вокруг вот этой проволоки и это добавит жесткости моей конструкции. Опять я скручиваю и натягиваю, чтобы она выпрямилась и стала жестче. Значит, я зажал плотирами, прокрутил, отпустил, повернул, зажал, подкрутил. И так вот несколько раз повторяю. Вот она выпрямилась. И теперь я заматываю ее вокруг. Вот этой вот. Заматываю, заматываю. не хочет заматываться. Ну, в общем, если научиться делать вот эти повороты, то можно делать какие-то ну, помрачительные вещи. А, Итак, вот она держится. Прикладываю все это делится я. Ну, и вот она у меня получается. Следующий крапан у меня будет вот здесь, вот здесь и вот здесь, и и приступлю к приделыванию замка. Изначально длина проволоки у меня была примерно 30 сантиметров. У меня просто все порезано по 30 сантиметров, поэтому я не знаю. Лучше в идеале приделаться к рамке, чтобы рамка она будет проволоку фиксировать и проволока будет крепко держаться если просто проволоку начать приматывать к рамке то она начнет немножко крутиться и будет хуже держаться, поэтому лучше иметь дополнительную точку, третью какую-то ну собственно вот не знаю насколько это понятно ну что ж, теперь надо примотать вот к этой вот части причем я так мотаю, чтобы если меня тут сверху идет, то идут, я стараюсь, чтобы сверху шло все. Чтобы типа одинаково все было. Хотя, наверное, это не, не имеет особенного решающего значения. Так, пока я тут все это мотаю, значит, я вынужден рассказать следующую историю, что у меня уже записано 20 видео, в которых я показываю, как что-то делать. И по-моему, мои любимые видео, как я показываю делать кольцо. Оно, мне кажется, очень хорошо получилось. Вот которое подвижное кольцо. Вот, если вам хватило сил все посмотреть, то любопытно ваше мнение, что вам понравилось больше всего. Так, заматывается. Так, пока тут делать скучное операции я еще расскажу про прогнозы. Значит, у меня еще будет брошка, ролик про брошку, даже наверное, несколько. Первый вариант будет, так сейчас я опять скручиваю, чтобы линия в прямую превратилась. Ближайший вариант брошки будет там где несколько вставок. Потом будет несколько видов брошки без вставок, металлические просто, и потом может, наконец, какие-то вопросы появятся. Я запишу с вопросами какой-нибудь ролик. Может, нет. Так, теперь надо приложить вставку обратно и посмотреть, где, собственно, у меня У меня крапан должен выйти. А вот здесь, вот, где он идет, там должен выйти. Так... Ну и тут опять все надо поджать, поджать, прокрутить. А еще будет э, серьги еще будут у меня. Тоже серьги без камней, серьги с камнями. В общем, ох, сколько всего впереди! Подписывайтесь, пожалуйста. Мне, кстати, не хватает одного подписчика, чтобы стало 200 человек. Так, что-то другое от соседей. Надеюсь, это не слышно. Так. Ну вот, получилось заготовка теперь надо опять приложить вставку мою вот, так вот. вот значит тут все торчит как надо здесь я отмеряю тоже вот 6 миллиметриков и отгибаю кстати напишите пожалуйста понятно ли как делать пластмассовую вот эту вставку, как я делал. Если что, я могу еще снять видео, как ее делать. Но Мне кажется, так понятно. Я могу ошибаться. Так, поджимаю это. Кстати, в пассатижах можно подпилить такие в мы, в которые будет попадать и сразу четко будет зажимать детальку. Мечту лень, я и так обхожусь. Надфильм этот же можно подпилить. У пассати же мягкая сталь. Кстати, вот если хочется достичь каких-то успехов, то было бы классно почитать книги. Вот есть всякие ювелирные на предмет материаловедения, что из чего состоит понимать что тверже чего это, это почему-то помогает иногда температуру плавления там всякие итак вот еще один крапан и еще надо один наверное и можно делать замок так. Ну, вот сюда вот я переделываю крапан последний. Вот сюда вот. И буду делать замок. Опять я скручиваю проволоку. Значит, скрученная проволока добавляет жесткость проволоки и, и ровность, если натягивать, когда скручивать. Так. Да, вот здесь чуть-чуть идет -чуть вот сюда и начинаю заматывать приложить, посмотреть, вот шесть миллиметриков и отгибаю О. и опять два витка Конечно, прикольно было бы, если бы не было вот этих вот перемычек, но без перемычек жесткость, у упругость у крапанов пропадает. Эти перемычки как бы позволяют крапанам, это вот этим вот лапкам, которые будут держать вставку, не разгибаться. А если их не делать, то они начнут прокручиваться на проволоке, короче, вот такая вот фигня. Хотя я сейчас тут придумал такую технику одну. В следующем видео попробую ее показать. Даже не буду пока рассказывать. Чтобы была интрига. Ну и пока я делаю скучную операцию еще. Сейчас включу рекламу про того, что можно посмотреть у меня на канале. Значит, у меня на канале есть видео, где. Я общаюсь с людьми, причастными к ювелирному делу. Вот. Это ювелиры бывают. Бывают не ювелиры, которые причастны к делу. Также еще есть веселые ролики, как я детям показываю всякие авторские украшения и пытаюсь с детьми придумать название к этим украшениям так опять скручиваю вот получается ровно это теперь надо загнуть завести и закрутить на этой основе О, не длинная ли получилась проволока неизвестно А еще мне интересно то что у меня все из миллиметровой проволоки потому что мне что-то лень с мелкой проволокой тонко заморачивается хотя кое-где есть очень красивые обмотки всякие делают тонкой проволокой ну может кто-то и захочет разобраться в этом. Кстати, много видео с мелкой проволокой, поэтому даже не буду заморачиваться. Так, крапана готова. Прикладываю свою вставку. Вот они торчат идеально. А теперь надо приделать иглу и можно закрепить вставку. Итак, что я делаю с иглой? Игла у меня будет вот с этой стороны крутиться. И вот здесь вот должен быть иглоприемник. Для иглоприемника мне понадобится проволока. И значит, первое я прицепляюсь к перемычке. В общем, нужно три точки опоры сделать, на которых я примот примот примотаю этот иглоприемник. Опять-таки, три точки надо для того, чтобы не было прокручивания. Прокручивание. Так, вот. Тоже можно накрутить, чтобы стало жестким. Приемник не обязательно быть мягким. Смотрите, я еще не всю проволоку накручу, потому что иногда нужны куски, которые пластичные остаться, сохранили, чтобы наиболее четко обмотаться. Так, и вот это я начинаю обматывать сюда. За рамку прицепляюсь. Заодно добавить немножко жесткости все эти стяжки дополнительные. Тик. Тик-так-тик. Тик, тик. Сейчас у меня все получится. вот что-то не, не надо жизнь делать крафт теперь я его тоже подкручиваю и выгибаю вот в этом направлении иголка будет вот так вот идти соответственно здесь надо поднять вверх и Согнуть, чуть-чуть сначала туда завести, а потом обратно завести. И тут надо сделать такую историю. Я... Блин, такие нюансы, которые непонятно, как на камеру передать. В общем, тут я согнул вот так вот. Сейчас покручу, может быть. Это пока предварительно И теперь. Надо загнуть вот эту штуку еще внутрь слегка. Сейчас скажем, готовый. Вот. Вот здесь вот. Это надо для того, чтобы когда игла застегнута, если я нажимаю вниз, она не открывалась. И вверх она не открывается, ну, не заскакивает. То есть, чтобы иглу открыть, надо обвести вот эту вот. То есть как запятая такая получается. И, то есть случайно не, не откроется, если там брошка дернется куда-то или еще что-то. И вот это я пытаюсь тут изобразить. И это я стараюсь делать на всех брошках, даже если это не говорил. Иногда я что-то забываю, что надо сказать. Так. В общем, вот иглоприемник его выгибаю его можно согнуть туда еще единственное что у меня получилось он очень высокий получился ну перегну его сейчас перегибаю чтобы он поближе к брошке лег так Ну вот, типа того. Вот такая жесткая проволока уже тут может ломаться начать. Угу. Вот она получилась. Тут вот этот зажим. Он вот здесь вот выходит чуть-чуть сюда, -чуть, чтобы она упорчик, короче. Сейчас иглу поставлю, покажу, как все это работает. А теперь я скручу небольшой барашек здесь вот, который защитит острие иглы, чтобы оно не втыкалось в палец. Вот делается так. Закручивается. Потом закручивается. Сейчас кажется, какая-то каша. Ну, должны помочь фотографии потом будут. Вот, значит, этого теперь хватает. Провожу, проверяю, чтобы направляющая булавки как бы соответствовала ну, вот этой вот иглоприемнику. Так, ну вот иглоприемник, булавка будет так идти как-то и как раз встретиться где надо а теперь надо вот этот, этот хвостик замотать за эту проволоку ну, это должно быть легко уже он сейчас очень длинный я откушу чтобы осталось где-то полтора сантиметра и замотаю. который тут, -тут болтается я заправляю еще раз сюда что-то не хочет Так, ну вот, красотища. Теперь я закреплю вставку и в последний момент поставлю иголку. Так, как крепить вставку? Вот, как-то вот так. И крепить. Сначала я загну все вверх, чтобы зафиксировать позицию брошки все вверх позагибаю так ну вот и теперь я их загибаю на на на пластик, а, так как пластик упругий, можно не бояться его сломать, что ж такое-то. Вот одна загнулась, вторая загнулась, Третий. просто ничего не остается, как загнуться. Ну и четвертый тоже. Вот. Она крепко держится. Сейчас у меня при спустился вот иглоприемник, я его выгнул, просто немножко наружу, чтобы он приподнялся. И теперь надо сделать сюда булавку. Беру отрезочек проволоки. А, и его закручиваю, продеваю вниз туда его. И начинаю закручивать. Вот так вот, да вниз это поджимаю запускаю это так вот длинный конец очень отрежу комфортабельнее было все это дело Вот он, этот хвостик держу и догибаю. Вот. Вот, и еще виточек. зажимаю виток закручиваю проворачиваю за пружинку хватаюсь и вот так надо чтобы пружина заполнила вот весь этот размер под нее выделенный вот она заполняет Заполняет последний сейчас будет виток, так. ну вот что произошло вот этот вот кончик встретился с проволокой и он начал пружинить а теперь я скручиваю опять проволоку чтобы она стала жесткая и немножко оттягиваю ее чтобы она выпрямилась вот вот ну, так отрезаю по э, длине иглоприемника и вот она значит будет фотографии можно будет рассмотреть еще Туда проскакивает, не должно проскакивать. Так, сейчас тут нужно что-то перегнуть срочно. Так. вот, значит, это нужно распрямить. Ну вот. Сюда она не опускается значит, вот этого вот этой волны. Ее надо обвести, тогда иголка открывается. Внутри она тоже не заходит. Так. так. Так, так, Теперь надо заточить иголку. Ну и иголку затачиваю Надфилем. Поворачиваю и затачиваю Лучше всего в какую-то деревяшечку упереться Чтобы не пилить палец Но для кино я на пальцы это запилю У меня пальцы как деревяшечки уже Итак, в описании к видео будет ссылка на мои всякие инстаграмы, контакты и прочее. Также будет ссылка на Google Диск с фотографиями статичными данной брошки. И также будет а, хэштег будет у меня в описании к видео которые вы можете указывать в инстаграме к вашим работам. И я ее буду перепащивать. Вот. Еще тут есть такой способ. Иглу можно немножко поскоблить, чтобы она стала более скользкой, если нет, нечем полировать. А скоблить вот можно... Я ножницами ее можно скоблить, если с нее прям вот такая стружка снимается. И она становится скользкая игла все это в линейку упирающую но ее надо всю проскабли со всех сторон тогда она будет хорошо протыкать одежду в идеале ее конечно отполировать прямо набор машине но не у всех же она есть Так, вот игла гладкая. Это застегивается. Это вот вид сзади, вид спереди. Ну вот. Брошка. Спасибо, что посмотрели. Пишите. Письма. Улетела брошка. Все, пока. Еще немножко не пока. Значит, смотрите, вот тут у меня есть две большие брошки, две маленькие брошки. И э, иногда хочется какой то огромную брошь, и можно носить их... Вот, собственно, три броши отдельно прикалывать и делать всякие композиции. Вот маленькая у нее особенно кажется смешной. Тут все такое намотанное. Э, фотографии тоже всего этого приложу. Открывать открывается как какой-то жук, такая проволока. Э, брошка жук вот вот они все три вместе может цветок какой-то складывать из всего этого дела ну ладно, все, пока